так закончили окантовочку нашей мостовой посмотрите как это получилось аккуратненько, красиво вот ну и сама мостовая и все что прилегает к ней все это было сделано нашими руками все из камня остается только сказать стройте из камня Мастера зарабатываете. Вот так мы строим.